Горизонт на мариновом фоне, Поздний вечер не Обнимает сонная. Все песни рождаются в нас, и о лете, звездном и жарком, что может случиться лишь раз. Лето — это детство, последнее лето, эту фразу слышать. Я вьюга, да мы просто влюбились друг в друга, Или вместе влюбились в Артек все равно Белоснежными гордыми яхтами стройно стоят корпуса на рассвете. Горы, что склоняются к морю медвежьей спиной И поющий ребят у костра О мечтах и о встрече с тобой Лето, лето, это детство, последнее лето Эту фразу В небе над Костровою звездная юга. Да мы просто влюбились друг в друга Или вместе влюбились в артек. Все равно мы запомним Загорелые лица друзей и объятий тепло то, что губы «Прощай» говорили, А сердце сказать не могло. Мы уедем в дальние страны, Но с нами оставим навек этот вечер. Теплый и странный, как память о месте Артек. Лето — это детство последнее, Лето. Эту фразу слышали где-то или видели, может, в кино давно. В небе над Костровою звездная вьюга, да мы просто любим.